Приветствую всех любителей игры Кенши. Сегодня я вам расскажу историю удивительной женщины по имени Ажигенесса, это сестра, конечно же, Вонючки из предыдущего прохождения, ссылка по подсказке. Когда ее сестру жестоко убили бандиты, она поклялась мстить им всю оставшуюся жизнь и поступила в ряды работорговцев. Но... Когда она поняла, что работорговцы также берут в рабство не только бандитов, но и обычных добрых людей, она ушла из работорговцев, оставив себе доспехи и частично деньги, которые она заработала, работая работорговцем, конечно же. Но теперь начинается полностью ее личная история. Она уже идет очень долго и совсем оголодала, сможет ли она выжить в этом мире. Ну как бы да, с такими деньгами вы скажете, конечно, сможет. Но все-таки Меркенджи очень жесток и опасен. Из-за перегруза у нее очень низкая скрытность. И вот она рискнула, пошла в логово волков. И рискнула очень, скажите, напрасно. Но я так не думаю, все-таки этот риск весьма оправдан тем, чтобы украсть невероятное оружие. Сабли с отверстием. И вот так она бежала от этих волков, но, конечно же, будучи очень сильной, она смогла добежать до фермы, а там уже от нее волки отстали. И вот она нашла склад, на котором можно было и покушать. И так она прибралась в этом складе. И так она, конечно же, пошла во всем известный город. Но она очень сильно мечтала о покупке того дома. К сожалению, ей сильно не хватало на него. И вот она пришла наконец в плохие зубы. Она знала, что когда-то в этом городе родилась ее сестра Вонючка. И Ей стало очень печально, когда она поняла, что ее сестра всю жизнь ходила по этим улицам, зад вперед, каждый день видела эти дома. Ничего в этом городе с того времени не поменялось, вот только уже нет ее сестры в живых. Слишком эти мысли ее печалили, слишком давили на нее, и она отправилась. Да, снова в сторону святых ферм. Ведь, как вы уже поняли, ее родители были фермерами. Да-да. Не удивляйтесь, это действительно так. И вот она снова подумала Эх, когда-то на этих фермах и моя сестра работала, а потом ее убили. И потом за ней погнались бандиты. О боже мой! Кто-то подумает, неужели это конец. Но нет. Наша героиня не сдается. Вот она, смотри, по жизни идет и смеется. Ч ⁇ Ладно. Она во мне старый баркас. А фрегат с парусами. Ведь ее... Ч ⁇ Как? Ладно, я забыл эту песню. И бежала она, кстати, 14 миль в час, и их скорость была такая же, даже у 1, 15. И главный бандит уже очень сильно нагонял ее. А потом она принимала хитрое решение, из-за которого ему приходилось тормозить, и она снова бежала. То есть она делала вот так. Это было очень хитро. Он постоянно отставал, но не так, чтобы отстать совсем. И в этот момент она наконец-то увидела, куда ей нужно бежать, на святую военную базу. И вот наконец-то она добежала, и ей помогли отряды святой нации. И там она нашла замечательное место под названием электростанция. Оно было таким замечательным, потому что именно в этом месте было очень много хороших бесплатных вещей. Но еще более хорошим было оружие, которое она собрала с побежденных бандитов. И все, что ей нужно было теперь, это добежать до святой фермы, чтобы продать это оружие. И пока хозяева фермы спали, она начала работать на их ферме. Потому что она была очень целеустремленная. И пока другие отдыхали, она работала. И да, поначалу у нее было много неудач. Но она все равно продолжала. И ей очень многие мешали. Они просто проходили мимо и ее сбивали. Толка, ведь они ей завидовали. Акран проклинает неверующих и приспешников нарко и шлюх. Но, к счастью, я не вхожу ни в одну из этих категорий. Поэтому просто хочу поторговать с вами. И продаем ему это оружие, которое больше похоже на какие-то сосиски варены. И идем за урожаем. Вот мы собрали 5 урожая хлопка. И она его продавала этим фермерам по завышенной цене. Они почему-то думали, что это хорошая идея покупать собственный хлопок по завышенной цене. А также она продавала им по завышенной цене их пшеницу потому что они также считали что покупать собственную пшеницу по завышенной цене это хорошая идея как же они ошибались и вот после стольких дней изнурительной работы она наконец-то поняла что может купить дом на святых фермах да она зашла в свой дом и очень сильно обрадовалась. Даже расплакалась слегка. В общем, да, я предлагаю это прохождение поставить на паузу. То есть конец выпуска, да. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. Кому что понравилось, кому не понравилось. Все, всем пока.